Добрый день, уважаемые коллеги. Основной целью нашей с вами деятельности, ключевым вопросом государственной политики является существенное повышение качества жизни граждан России. Я собрал вас сегодня для того, чтобы обсудить вопросы создания новых механизмов для решения именно этой задачи. Время встречи тоже выбрано не случайно. Мы встречаемся после того, как на основе положения ежегодного послания президента Федеральному собранию правительство Российской Федерации подготовило и направило в парламент проект бюджета на 2006 год. Я не буду сейчас, сейчас вдаваться в детали, в подробности отмечу лишь наиболее существенные для сегодняшней нашей встречи. Рост непроцентных расходов запланирован почти с ростом в 24,4%. В реальном выражении это будет означать рост в 14%. А рост экономики планируется только на 5,8%. Правительству в целом, тем не менее, удалось сбалансировать проект бюджета на, по макроэкономическим показателям. Но это стало возможным. Не в последнюю очередь за счет хорошей внешнеэкономической конъюнктуры. Я прошу вас это учитывать при дальнейшей работе над бюджетом и воздержаться от таких решений, которые могли бы создать серьезные проблемы для развития России в будущем. Уверен, вы понимаете, что я имею в виду. Мы можем тратить только столько, сколько зарабатываем. Если мы воспользуемся внешнеэкономической конъюнктурой, хорошей для нашей страны сегодня, влезем в долгострое на десятки лет вперед. все вы прекрасно понимаете или должны понимать, что это будет означать в случае изменения этой конъюнктуры необходимость либо снова залезать в долги для того, чтобы завершить начатые проекты, либо резко и болезненно сокращать расходы. Давайте будем думать... Не только о сегодняшнем дне, но и о будущем нашей с вами страны. Вместе с, тем, вместе с тем, я убежден, сегодняшние возможности России вполне позволяют добиться более ощутимых результатов в повышении благосостояния народа России. Добиться, не нарушая баланса основных экономических показателей и не допуская всплеска инфляции. И потому уже открывающиеся в российской экономике возможности не должны быть нами упущены. Напомню, за последние пять лет экономика России выросла почти на 40%. Проводимый курс обеспечил макроэкономическую стабильность. Есть и неплохие сдвиги в развитии социальной инфраструктуры, в увеличении доходов населения. Но, будем откровенны, цифры экономического роста еще для очень многих людей – в стране, остаются пока абстрактными. Нельзя мириться с тем, что 25 миллионов наших сограждан получают доходы ниже прожиточного минимума, и потому качественные социальные услуги недоступны всем нашим гражданам. Конечно, еще совсем недавно мы говорили о том, что за чертой бедности у нас живет более 30 миллионов человек. Сдвиги есть, они очевидны, позитивные. Но мы понимаем, что и 25 миллионов – это огромная цифра. О остроте этих проблем и путях их решения говорилось в посланиях 2004 и 2005 годов. Говорилось как о единой программе наших действий на ближайшую перспективу. Эта программа реализуется, но, думаю, вы со мной согласитесь, крайне медленно. Сегодня я хотел бы особо остановиться на практических шагах в реализации приоритетных национальных проектов в таких областях, как здравоохранение, образование, жилье. Мы много раз возвращались к этой теме. Считаю, необходимо вернуться к этой проблеме еще раз. Во-первых, именно эти сферы определяют качество жизни людей и социальное самочувствие общества. И во-вторых, в конечном счете, решение именно этих вопросов прямо влияет на демографическую ситуацию в стране. И что крайне важно, создает необходимые стартовые условия для развития так называемого человеческого капитала. Прежде всего, о мерах в области здравоохранения. Будем откровенны о его состоянии, люди судят по тому, как их принимают и как им помогают в конкретном фельдшерском пункте поликлиники либо больниц. Надо признать, что положение дел здесь далеко не благополучно. Его нужно коренным образом менять. Особое внимание считаю необходимым уделить развитию первичного медицинского звена, первичной медицинской помощи, профилактике заболеваний, включая вакцинацию и эффективную диспансеризацию населения. Мы обязаны существенно снизить распространенность инфекционных заболеваний, в том числе и ВИЧ-инфекции других, ввести новые программы медицинского обследования новорожденных Что у нас произошло в 1991 году? Мы формально и окончательно передали в, муниципаль... в муниципалитеты вот это самое первичное звено. Но там не было ни умения самостоятельно решать ряд важнейших вопросов. Не было и до сих пор отсутствует правовая база, и самое главное, там не было и до сих пор нет в нужном количестве денег. Только сейчас мы, только сейчас мы с вами говорим о разделении полномочий в рамках здравого смысла и с обеспечением необходимым финансирования. И, и то до сих пор эту работу не, завели, не довели до конца. Я прошу правительства и всех, кто этим занимается, эту бодягу как можно быстрее заканчивать как можно быстрее. И вот в результате такого положения дел из года в год ситуация в первичном звене здравоохранения постепенно, но уверенно ухудшалась из года в год. И нужно прямо признать, что муниципальная сеть здравоохранения находится сейчас в плачевном состоянии. И предлагаю сегодня говорить о проблемах не в общем виде, а предельно конкретно. И нужно прямо и честно сказать, без нашей помощи никакие инновации там будут невозможны. Нужно это звено здравоохранения, первичное здравоохранение, поддержать с федерального уровня. В ближайшие два года новым диагностическим оборудованием необходимо оснастить более 10 тысяч муниципальных полиплиний из них более трети на селе, а также значительное число районных больниц и фельдшерских пунктов. Это практически все первичное звено здравоохранения. У, наших, у нас их чуть больше, около половиной тысяч, но разница – это ведомственная сеть. В начале 2006 года заработная плата участковых терапевтов, педиатров и врачей общей практики должна в среднем вырасти на 10 тысяч рублей в месяц, а медсестер – как минимум на 5 тысяч рублей. При этом ее конкретный размер должен прямо зависеть от объема и качества, оказываемой медицинской помощи. Хочу подчеркнуть, не до 10 и до 5 тысяч, а на 10 и на 5 тысяч, то есть плюсом к тому, что есть. Надо обеспечить подготовку более десятка тысяч участковых врачей и врачей общей практики. Следует серьезно обновить и автопарк скорой помощи, включая приобретение реанимобилей, медоборудования и современных систем связи. Особая проблема – это доступность высоких медицинских технологий в кардиохирургии, онкологии, травматологии, ряде других важнейших областей. И прежде всего их использование при лечении детей. Число граждан, которым за счет федерального бюджета будет оказана высокотехнологичная медицинская помощь, должна вырасти к 2008 году не менее чем в 4 раза. Для этого предстоит поднять эффективность работы как уже существующих центров высоких медицинских, так и построить новые и, прежде всего, в регионах Российской Федерации, включая Сибирь и Дальний Восток. На решение обозначенных выше задач предлагаю направить существенные средства федерального бюджета, при этом сразу же обращаю внимание на необходимость того, чтобы планы были сжатыми совершенно конкретными. Современные строительные технологии, технологии оборудования медицинской части позволяют сделать это в кратчайшие сроки. За два года мы в состоянии решить эту проблему. И работу эту нужно начинать сейчас, прямо сейчас. Вместе с тем, проблемы здравоохранения не могут быть решены только за счет новых финансовых вливов. Нам нужны решительные, продуманные шаги по системной модернизации отрасли. И здесь нужно вести продуктивный диалог, в том числе с медицинским сообществом. Следующий вопрос это создание механизмов, способных кардинально поднять качество отечественного образования. Мы должны, наконец, создать основы для прорывного инновационного развития страны, для укрепления ее конкурентоспособности. Очевидно, что нужны особые меры государственной поддержки вузов и школ, активные, внедряющих инновационные образовательные программы. В предстоящие два года на приобретение для них лабораторного оборудования, программного обеспечения, модернизацию учебных классов и подготовку преподавателей, должны быть выделены значительные суммы. Этой программой будут охвачены несколько десятков вузов и тысячи школ страны. За этот же период еще как минимум 20 тысяч школ должны получить доступ к интернету. К 2008 году количество таких школ Должно составить более 30 тысяч, более половины всех школ Российской Федерации. При этом должны активно внедряться современные образовательные технологии, включая дистанционные программы учения. У военнослужащих срочной службы должна быть возможность получить в специальных учебных центрах гражданские дипломы по начальным профессиональным образованию. А у контрактников должна быть возможность готовиться к поступлению в высшей учебной среде. Прошу решить вопрос о создании в 2006-2007 годах на базе уже действующих вузов и академических центров новых университетов в Южном и Сибирском федеральном округах, а также об открытии бизнес-школ для подготовки управленческих кадров в Московском регионе и Санкт-Петербурге. Мы рассчитываем, что региональные власти и частные инвесторы также проявят интерес к участию в подобных проектах. Причем хочу отметить, это должны быть совершенно новые, качественно новые учебные заведения и центры подготовки на самом современном уровне. Надо существенно поднять уровень вузовской науки, обеспечив ее связь с экономикой за счет развития инновационной инфраструктуры. Работа в российских университетах должна быть привлекательной и для высококвалифицированных специалистов, в том числе для иностранных и особенно для наших соотечественных работающие сейчас за рубежом. Для того, чтобы поддержать инициативную, способную, талантливую молодежь, будет учреждено не менее 5000 индивидуальных грантов для школьников, студентов, молодых специалистов. Нельзя забывать, добротная первоклассная подготовка студентов и аспирантов – это необходимое условие развития фундаментальной науки. Нужно сдвинуть с мертвой точки вопрос притока молодежи в дать ей возможность продуктивно заниматься исследовательской деятельностью, получить доступ к управлению наукой. В августе мною были даны поручения по повышению оплаты труда работников Российской Академии Наук. При некотором сокращении количества бюджетных ставок в течение 6-8 годов ежемесячная заработная плата квалифицированных научных сотрудников в среднем должна вырасти до 30 тысяч рублей. При этом заработная плата молодого поколения исследователей которых во многом зависят перспективы и динамика развития российской науки, должна увеличиться наиболее ощутимо. Низкая зарплата педагогов – это одна из ключевых проблем российской школы. Напомню, что уже принято принципиальное решение о увеличении заработной платы в бюджетной сфере в полтора раза в реальном выражении в течение ближайших трех лет. Здесь произошли те же самые проблемы, что и в здравоохранении, при передаче всего и вся на муниципальный уровень без соответствующего обеспечения. Необходимо ликвидировать прямую зависимость труда учителя от количества проведенных ему уроков и перейти на новую систему оплаты труда. В ее основе должно быть качество преподавания. В течение 2006 года надо завершить переход к так называемому нормативному финансированию учебного процесса при котором бюджетные средства следуют за учащимся. Наряду с этим целесообразно установить и дополнительное ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в том числе для учителей начальных классов. Это в целом около 1 миллиона учителей. Мы должны помнить, что воспитание школьников – это важнейшая часть работы педагога, требующая от него большой отдачи. Предлагаю также учредить ежегодные поощрения в размере 100 тысяч рублей для 10 тысяч лучших учителей страны. Уважаемые коллеги, теперь о жилищной политике и о жилищных проблемах. От качества жилья по многом зависит здоровье людей, их семейное благополучие. Однако более комфортная квартира или дом по сути пока остается лишь мечтой для миллионов российских. Наша задача к 2007 году обеспечить значительный рост объемов жилищного строительства по отношению к уровню 2004 года не менее чем на одну треть. Для этого в бюджетах всех уровней прежде всего нужно выделить средства на оснащение инженерной инфраструктуры земельных участков под жилищное строительство. Я подчеркиваю именно из бюджета всех уровней. В последнее время много говорится об ипотеке. Однако на практике делается еще явно недостаточно. Прошу завершить формирование нормативной базы, необходимой для выпуска ипотечных ценных бумаг. Поручаю правительству Российской Федерации разработать механизм субсидирования ипотечных кредитов, а также значительно, значительно увеличить уставный капитал агентства по ипотечному жилищному кредитованию, предоставив ему серьезные государственные гарантии. Обращаю внимание правительства на исполнение нового законодательства об обеспечении жильем военнослужащих. Работа затянулась. В месячный срок должны быть согласованы все требуемые документы и обеспечено полноценное функционирование накопительной ипотечной системы. Мои контакты с военнослужащими показывают, что они об этом почти ничего не знают. Нужно наладить информирование должного в целом, проблемам военнослужащих, сотрудников правоохранительной системы должно постоянно уделяться особое внимание. Эти люди выполняют задачи по обеспечению безопасности граждан и государства. И вопросы их социального обеспечения должны решаться существенно более высокими темпами, а предлагаемые меры – учитывать специфику службы в армии, военных силовых структурах и при этом находиться в общей логике, наших действий по повышению качества жизни граждан России. Особый вопрос. Значительное увеличение расходов федерального бюджета на поддержку молодых семей. Надо помочь решению жилищной проблемы молодых специалистов на селе. Рассчитываю здесь на заинтересованное участие региональных и местных властей. Практика, положительная практика такой работы имеется. В гораздо больших объем должны Исполняться государственные обязательства по предоставлению жилья ветеранам войн и вооруженных конфликтов Кон конфликт. чернобыльцам, инвалидам, другим категориям граждан. Необходимо навести порядок с тарифами на наиболее востребованные и социально значимые услуги, которые регулируются местными органами власти. Речь прежде всего о тарифах, тарифах на общественный транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и связь. Право определять размеры тарифов в этих сферах нужно, конечно, предоставлять органам субъекта федерации, но не выше пределов установленных федеральным правительством, чтобы не было в этой сфере никакой вакханалии. Поручаю правительству подготовить поправки законодательства, о а региональным властям предметно заняться демонополизацией ЖКХ, системы общественного транспорта и связи. Одной монетизации здесь недостаточно. Знаю и помню, как многие губернаторы говорили, что еще немного, еще 2-3 года максимум, и транспорт полностью развалится. Да, какие-то средства сейчас стали поступать в транспортную систему. Повторяю, этого недостаточно. Нужно проводить структурные изменения в этих отраслях. Иначе без конкуренции по-прежнему будут расти только цены и тарифы но не качество и не разнообразие самих услуг. Еще один принципиальный вопрос – газификация. Поддерживаю инициативу компании «Газпром» по реализации масштабной программы газификации страны. В нее должно быть вложено не менее 35 миллиардов рублей в ближайшие три года. Такая программа особенно необходима сельским территориям. При этом улучшение жизни населения, развитие агропромышленного производства считаю безусловно приоритетным. Сегодня в сельском хозяйстве доля лиц, получающих заработную плату, ниже прожиточного минимума, наиболее высока. Бедности и отсутствие работы ведут к потере жизненных ориентиров, способствуют распространению пьянства и других порогов. Вместе с тем опыт многих агрохозяйств уже свидетельствует, Российское село может и должно быть экономически успешным и инвестиционно привлекательным. И нам уже удалось добиться значительных успехов в производстве зерна. Из импортера Россия стала его экспортером. В последнее время у меня было много встреч с работниками агропромышленного комплекса. Я разделяю полностью их мнение о необходимости дополнительной поддержки сельхозпредприятий, в том числе крестьянских и подсобных хозяйств обратив сегодня особое внимание на создание условий для развития животноводства. сельхозпредприятия должны получить реальный доступ к кредитным ресурсам. Из федерального бюджета нужно выделить дополнительные средства на субсидирование процентных ставок. В 2006-2007 годах должна быть создана система земельно-ипотечного кредитования, позволяющая привлекать средства на длительный срок, и под приемлемые проценты под залог земельных участков. Надо стимулировать создание заготовительных и снабженческо бытовых структур, а также производств по переработке сельхозпродукции, кредитных кооперативов. Это должно позволить существенно снизить объем, существенно увеличить объем производства и покончить с монополизмом перекупщиков, а значит повысить доходы самих самих производителей сельскохозпродукций. В федеральном бюджете прошу предусмотреть дополнительные средства на субсидирование процентных ставок по кредитам сроком до 8 лет на строительство и модернизацию животноводческих комплексов. Те, кто работают население эти и те люди, с которыми я встречался, и которым вполне можно доверять, имея в виду их результаты в практической деятельности, Просят как раз об этом, полностью их поддерживают. Значительные ресурсы следует выделить на развитие сельскохозяйון лизинга. Это должно позволить стране в течение двух лет поставить десятки тысяч голов племенного скота, а также технику и оборудование для животноводства. Требует совершенствование практика таможенно-тарифного регулирования при определении квот на продовольствие. Действовать, конечно, при этом нужно аккуратно, не создавая дефицита на рынке Соответствующие поручения мной уже даны. Кроме того, считается ли отменить ввозные пошлины на технологическое оборудование для животноводства, не имеющее отечественных аналогов? Да и в целом полагаю, что правительству необходимо решить вопрос о существенном снижении, а в отдельных случаях и отмене ввозных пошлин на импортное оборудование, не имеющее отечественных аналогов и для других отраслей, обеспечив тем самым ускоренное технологическое перевооружение российской экономики и науки. Наполняемость бюджета у нас, вы знаете, хорошая, и здесь субстантивные моменты развития нашей экономики должны уступить место текущим вопросам фискального характера. Уважаемые коллеги, работа над реализацией национальных проектов, которую мы начали два года назад, не может исчерпываться только уже перечисленными мерами. Повторю, надо продолжить системную модернизацию здравоохранения, образования жилищной сферы. И здесь я рассчитываю на конструктивное сотрудничество всех ветвей власти. Проект федерального бюджета на 2006 год уже внесен в Думу. Обращаюсь к парламентариям и членам правительства. Важно сохранить уже взятый хороший темп бюджетного процесса. В ходе дальнейшей работы прошу акцентировать внимание на обозначенных приоритетах. Ход этой работы намерен постоянно держать в поле зрения. Для этого будет создан Совет по реализации приоритетных национальных проектов, деятельность которых буду контролировать лично. Считаю, что в его состав могут войти представители всех уровней власти, местного самоуправления, основных политических сил. В работе Совета должны принять участие экспертные и деловые круги. Прошу администрацию подготовить соответствующие предложения. В заключение хотел бы подчеркнуть. Концентрация бюджетных и административных ресурсов на повышение качества жизни граждан России – это необходимое и логичное развитие нашего с вами экономического курса, который мы проводили и будем проводить дальше. Проводили в течение предыдущих пяти лет и будем проводить дальше. Это гарантия от инертного проедания средств, без ощутимой отдачи. Я уже говорил на одной из встреч, у нас не должно быть бюджета проедания. Но это курс на инвестиции в человека, а значит и в будущее России. В этом абсолютно убежден.